Хей, hey, Фанни, с вами Кианни, и сегодня я вам решил рассказать, как же правильно запустить Cinema 4D, чтобы заработал плагин Nitroblast. Вот, надо его запускать от имени администратора, так как многие плагины требуют именно этой загрузки. Ну, точнее, запуска этого. Потому что... Если не запускать не от нет имени администратора, Cinema э, 4D просто будет запрещать этому плагину что-либо делать в ней. Вот. Мы запустили от имени администратора, и у нас все заработает. Заработало уже. Потому что, смотрите, мы делим куб как бы поплавно на две части. Нас тут выскакивает э, такая брошюрка, не знаю. Вот. Открыт файл предупреждения системы. Мы нажимаем два раза запустить. Или что у вас там выйдет? И все, у нас куб поделился на две части. Вот. Все, мы их можем отделять. А еще также э, мы можем запустить также 7.4d просто так. У нас уже ничего не произойдет. Так как... 7.4D не сможет спросить у администратора, запускать ли этот плагин или нет. Вот, получается, смотрите, в плагинах Nitroblast, Nitroblast Main. Вот, опять же мы делаем куб, опять же дв две части, и все, у нас больше ничего не происходит. У нас создался вот такой объект, который невидимый и под таким же названием. И тут нету никаких плюсиков и такого значка. Вот, все. Я надеюсь, вам помог с этой проблемой, потому что я сам долго искал этого, не мог найти. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.